В январе очень много астрологических событий. И начнем мы с самых главных. И эти тенденции будут иметь длительное влияние не только на январь. И затем уже приступим к привычному формату прогноза по дням и по аспектам. Начнем мы с Юпитера и Сатурна. Дело в том, что в конце 2020 -го года они перешли в ваш 12-й сектор, в знак Водолей. До этого Юпитер и Сатурн находились в вашем одиннадцатом доме и создавали, скажем так, большую нагрузку на вас и вашу роль в социуме, в каком-то коллективе. Вы могли иметь чувство долга перед людьми, с которыми вы вместе работаете. Это могли быть какие-то обязательства перед рабочей группой, коллективом. И сейчас Юпитер и Сатурн переходит в ваш 12 сектор. И это даст э, немного облегчения. То есть это даст возможность э, не э, в настолько интенсивном графике работать. 12-й дом предполагает, что обязательно нужно находить время для отдыха. Этот дом предполагает э, то, что вы должны находить время для уединения, для себя, а не только в вот, э, все время свое тратить на выполнение каких-то задач, которые кажутся вам очень значимыми, и что, от, и что от этих задач зависит также и судьба других людей. Поэтому в целом в моральном плане должно быть легче в 2021 году в связи с тем, что снимается вот определенная доля ответственности с вас и появляется больше свободного времени к тому же 12 сектор отвечает за удаленную работу что в принципе очень кстати в условиях современного мира поэтому вы скорее всего будете искать возможность работать удаленно и это может быть даже и поиск нового источника дохода, поиск новой работы. Ситуация с финансами также должна наладиться. Марс был последние полгода в вашем в секторе финансов, и он был медленный в связи с тем, что был ретроградный. И это могло создавать как конфликты на почве финансов, так и опять-таки ощущение сильной ответственности за ваше материальное положение и вы могли изрядно быть измотаны как морально, так и физически, зарабатывая с утра до вечера деньги. И сейчас Марс переходит в ваш третий сектор, поэтому вот эта нагрузка опять-таки уходит, и появляется возможность больше быть в движении. Это период, когда вы можете выполнять какую-то совместную работу с братом, с сестрой, родственниками, подключать знакомых для того, чтобы, скажем так, решать какие-то личные задачи. Плюс ко всему третий сектор отвечает за информацию, поэтому может появляться сильное желание начать что-то изучать, особенно получать какой-то новый практический навык. Если вы давно мечтали, научиться водить автомобиль либо вам не хватало в этом вопросе практики то сейчас самое время подумать об этом с 8 января и аж до 15 марта меркурий планета коммуникации будет находиться в знаке водолей в вашем 12 секторе 12 сектор очень близок знаку рыбы это сектор тайн это сектор эм, недосказанности какой-то закрытости и Меркурий в этом знаке говорит о том, что вы будете не иметь абсолютно никакого желания рассказывать какие-то подробности из вашей жизни, вы можете тщательно хранить какой-то секрет в этот период времени. В вашей жизни может происходить важная бумажная волокита. Или это будет процесс подготовки к оформлению каких-то бумаг и документов. Но при этом вы не будете об этом рассказывать окружающим людям. Это все будет как-то происходить, будто бы за кулисами вашей личной жизни. И вы будете максимально, вот сколько это возможно, хранить эту информацию в тайне. Также Меркурий 12 идеально подходит для обучения в уединении. Особенно это касается самообразования. С учетом Марса в третьем доме вы действительно можете заняться чтением какой-то литературы, которая вам кажется интересной на данном этапе вашей жизни. Это может быть как образование, так и просто способ, скажем так, отвлечься и отдохнуть. Именно вот читая какое-то произведение. С 6 по 9 число Венера и Марс будут в благоприятном аспекте. И это очень хорошее для вас время. Вы можете познакомиться с интересными людьми, вы можете быть в приятной для вас компании. Это может быть даже празднование чего-то, семейный праздник. Это может быть поездка кому-то в гости на праздник. В любом случае... Эти дни принесут вам много положительных эмоций, которые станут для вас как стимул для дальнейших действий. 10-11 числа будет соединение Меркурия с Сатурном и Юпитером в вашем 12-м доме. И это может быть какая-то важная ситуация в вашей жизни, но опять-таки вы не будете об этом рассказывать, окружающие могут даже не подозревать, что это происходит в вашей жизни. То есть это прям какая-то закулисная ситуация, то, что будет в вашей жизни актуально до середины марта. И только во второй половине марта вы позволите себе раскрыть эту тайну, рассказать об этом окружающим. 12 и 13 число — достаточно напряженные дни в плане общения, особенно лучше и поездки на это время не планировать, и бумажные дела — Дело в том, что Марс будет в напряженном аспекте к Сатурну и затронут как раз ваш сектор переговоров, поездок и бумажных дел. Но в целом этот аспект предполагает напряженные действия, когда вы... Берете волю в кулак и решаете какой-то вопрос, преодолеваете трудности или сомнения, и все-таки делаете то, что должны делать. Это аспект долга в том числе, поэтому вот вы можете в этот период руководствоваться именно своим чувством долга. 13 числа будет новолуние в Козероге, и новолуние всегда говорит нам о каком-то важном начинании в нашей жизни. Возможно, это то, к чему вы очень долго шли. Это как возможность доделать то, что вы по ощущениям не успели сделать в прошлом, двадцатом 2020 году. Это очень хороший аспект, ну, скажем, в сочетании с аспектом Марса и Сатурна, для того, чтобы решиться на какое-то важное начинание, которое, в принципе, уже давно назревало. Ну и вообще стоит упомянуть, что Козерог — это знак, который отвечает за структуру. И январь — это месяц, когда многие из нас планируют. И в связи с вот этим новолунием в середине месяца наши планы могут подлежать пересмотру. И вы можете использовать это новолуние для того, чтобы немножко подкорректировать свои жизненные цели на 2021 год. С 10 по 18 число Уран выходит на арену, и его энергия будет очень ярко ощущаться. Уран в третьем доме находится достаточно долго уже, но в январе месяце, 14 числа, он разворачивается в прямое движение. И этим создает сильный фокус внимания на теме третьего дома. Это ваши родственники, братья, сестры, тема автомобиля, поездок, бумажных дел. Что-то из этого может выходить на первый план и будет требовать быстрого решения. Ну, как минимум кто-то из вашего окружения может вас сильно удивить. Уран — это планета ускорения, поэтому какие-то процессы ускорения могут быть у... Вашего близкого окружения, либо вашей жизни, если это связано с темой опять-таки авто и бумаг. С 20 по 29 число Марс, Уран и Лилит будут находиться в соединении в вашем третьем доме. Это соединение достаточно напряженные и конфликтные. Но в случае, если вы будете действовать по плану, если вы будете сдержаны в проявлении своих эмоций, то все может решиться благоприятным для вас образом. И эта конфигурация может даже в плюс сработать. Это опять-таки аспект, когда хочется все быстро получить, но так не, так не выйдет. Лучше действовать по плану. Поэтому в целом это хороший аспект для продвижения вперед тех дел, которые вы начали ранее. В это же время, с 24 по 29 число, будет соединение Солнца, Сатурна и Юпитера в вашем 12 доме. Этот аспект может говорить о какой-то тайной поддержке. Она может быть не только моральной, но и материальной. Это аспект скрытых возможностей, которые вы получаете. Это аспект, который может позволить вам реализовать скрытый потенциал. Опять таки, это может касаться или ситуации какой-то, что вы вот ранее не понимали, как ее можно решить, и сейчас вы наконец-то это осознаете. Либо это может касаться ваших талантов. Вы раньше не знали, на что вы способны, и в этот период вы можете понимать свою ценность и применить какие-то знания и умения в необходимом для вас направлении. 28 числа будет полнолуние во Льве, и как раз в этот день будет соединение Плутона и Венеры в вашем 11 доме. Это может быть какое-то кульминационное событие по теме работы, это может быть выплата крупной суммы денег, которую вы получите, это может быть желание удачно вложиться в какой-то проект, интересные предложения финансовые. Но в целом за счет того, что полнолуние будет в шестом доме, то в первую очередь вы будете принимать решения, которые имеют отношение к вашей работе, либо к вашему здоровью. 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем 12 доме. И тема ретроградного Меркурия это уже больше тема февраля месяца, а значит следующего гороскопа. Так что будем оставаться на связи. До скорых новых встреч. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, а также на мою страничку в Инстаграме. Буду очень рада всех вас видеть. До скорых новых встреч. Пока-пока.